Всем привет, с вами Жора, и сейчас будет кое-что интересненькое. Скоро новый 2019 год, и поэтому я решил, что до конца этого года я буду снимать новогодние видосики. Как же это клево! Видосики будут короткие, может по одной минуте, может по 2 по три минуты. Надеюсь, вам понравится эта рубрика. Ну а что, не будем долго медлить. Сегодня я покажу, как сделать наполнитель для подарков из картона из бумаги и придумаем еще из чего поехали perfect, perfect. Спасибо тебе большое за просмотр. Обязательно ставь свой лайк, подписывайся на канал и пиши интересующие тебя вопросы в комментарии. Отвечу абсолютно на каждый. На этом все. Увидимся в следующем ролике. Пакета.